начали здравствуйте сегодня у нас 18 июля 2018 года канал народовластия программа плохие новости я Вячеслав Мальцев со мной в студии наши соратники вот они вас приветствуют нам пишет Илья Черничкин, только прямое, полное народовластие. Да, безусловно, мы за это и стоим. Как Лютер говорил, на том стою и не, мою, не могу иначе. Так что вот у нас другого пути, собственно, нет никакого. Звук нормальный. Вот Таня Макрони пишет, что тут? Тут э, вот революционеры собираются. Милости просим к нашему шалашу. И э, мне про партизанскую вот эту правду написали сегодня, э, Сергей мне написал, да, Серг э, пишет: вы про нее говорили в своем эфире. Помните, вчера мы говорили про террористов, экстремистов каких-то. Очень смеялись, говорили, что ну не смеялись, а сопереживали. Но это оказалось еще смешнее. И сопереживать-то нечему. Значит. Вы про нее говорили в своем эфире, хотите посмеяться, это никакие не исламисты». И это сталинисты и запутинцы. Во всем у них виноват Бендера и Запад, ну и плохие бояри. Вот их видно э, много. Они купили землю и дом в Тульской области и начали строить музей героев Великой Отечественной. И на них наехала местная администрация, они обратились за помощью к Путину и ФСБ. Новая фишка «Путин и ФСБ, помоги». Ну и мы помогли. То есть ВСБшники возбудили дело за экстремизм и их приняли. Очень весело. Реально смешно. Хотя, может быть, и не очень, да. Но мы им точно не сильно сопереживаем, хотя, ну, людей, которых так сказать, плющут по идеологическим основаниям. Ну, конечно, приятнее среди них находить своих сторонников, да, чем своих противников. Но, в принципе, противников придется защищать. Выходит, экстремизм, это инициатива. Любая. Да, конечно, любая, любая. экстремизм, да. То есть в какую сторону ты не дудела, это будет экстремизм. Вот сказали. Радоваться футболу. Вот радость. Да. Да. Всем лежать полчаса. Помнишь, как кинзарза кинзазад? Да? Радуйтесь, радуйтесь. А -а -а. Да. Это точно. Одеть цаки и, и, и радоваться. да? Ходорковский написал. Движение «Голос» более 80 тысяч несуществующих избирателей нашел на видеозаписях с 233 участках, а сейчас барабанная дробь. На, вар, на мартовских выборах президента работало около 97 тысяч избирательных участков. Экстраполируем, возможно, было 33 миллиона фальшивых голосов. Невозможно, а 100% мы и говорили о 30 миллионах фальшивых голосов. Ну, 33, 35 там и так далее. Что более 30 миллионов это 100%. Вообще, даже можно не сомневаться. Так что... Путин президент большинства фальшивых голосов, не большинства россиян, а большинства фальшивых голосов, и в Петербурге, значит, вот Александра Ивазова все-таки посадили на один год и 10 месяцев колонии поселения. Это помните, секретарь суда, который отказался подписывать. Протокол судебного заседания, поскольку там были колоссальные нарушения, протокол вообще не соответствовал судебному заседанию и вот на основании тому, что он воспрепятствовал правосудию, его приговорили к одному году 10 месяцам колонии-поселения и оставили меру пресечения. Содержание под стражей ту же самую, да, хотя я не пойму, как же это так, ему зачли срок содержания под стражей таким образом, что один день в СИЗО, за два дня в колонии поселения, но он сидит с августа, и если он сидит с августа, да, то практически без двух недель это год. То есть фактически два года, да, а его приговорили году и десяти месяцам. Как же, с какой стати он находится, как же они там считают-то, я что-то не пойму. Странные такие ребята. Они... Ну, мы рассказывали об этом деле, то есть человек а -а -а, проявил принципиальность, естественно, он сразу же враг режима, экстремизм, терро... экстремист, террорист и все такое прочее. В Сарат ведут дожди, пишут. Так, число отравившихся шаурмой в Туве почти достигло 140, то есть 137. Ну и странная ситуация, Отравившись шаурмой. Это не отравившись шаурмой, это заразившиеся сальмонеллезом. Это абсолютно разные вещи, тяжелейшим заболеванием. Как-то вот очень интересно это. Отравились шурмой. Ну так она что-то такая, припахивала, да, отравились. На самом деле нет. И, в общем-то, ну, для Тувы, может быть, это новость такая, да, что можно там шаурмой отравиться. Хотя уже были случаи там и в лагерях отравления, мы говорили об этом. Но еще, по крайней мере, там массовых вроде не было. А в Центральной России везде уже нет ни одного региона, где не было бы массового отравления людей или массовых заболеваний. То есть, осталось дождаться, когда э, заболеют еще трихонеллезом, там, я не знаю, хинококом, там, ну, чем хочешь, в общем -то. сейчас можно, массово причем, сейчас можно, в общем-то, ждать чего угодно. Пишут, вот дали ему год, отсидел он два и вышел досрочно, это вот точно про, про Россию. В Самаре в жилом доме произошел хлопок газа. Ну, вот, э, хлопок, вот, значит, я так понимаю, не целиком дом развалился, да? А так, часть только этого дома, хлопок газа. Вот женщина пострадала 39 -го года рождения, была доставлена в больницу. В Саратове какие-то пожары. Хотя вот пишут, дождь идет. Ну, а ж? одно другому не мешает. Можно одновременно и гореть, и утонуть. Вообще пожары не буду перечислять. По всей России это жуть какая-то. То есть вот пол России тонет, пол России горит. Рабочий в Ульяновске погиб при падении лифта и как раз на авиастарт на предприятии. То есть нам рассказывают о том, какое-то новое передовое, там супер-пупер предприятие. Ну, лифт оторвался, я так понимаю, и человек погиб. Не знаю уж, какие они там самолеты делают, да. Ну, в смысле, они там должны как это, Но новые версии ил 76 то есть старые песни о главном, то есть какие-то там ил 76 должны модернизированные выпускать, какие-то там еще самолетики, красят они, если вы обратили внимание, все самолеты туда прилетают, красятся все вот эти вот суперджеты и так далее. В Великом Новгороде проводит проверку после смерти женщины в больнице, а вот жительница Башкирии подала заявление в суд на хирургов, которые два года назад в ней иголку забыли. Ну это же ей повезло, что иголка обычно зажим, там ножницы забывают, что там еще забывают. Ну эти мы же рассказывали, как целую простынь в женщине забыли. Марлевую, да, она долгое время болела и не могла понять от чего. Мальцев говорит про то, что травились в лагерях. У них там что лагеря зеков шурмой кормят. Да, нет, в лагерях травились не шурмой. Какая разница, чем отравиться? Пищей травились. Я думаю, что гораздо худшее, чем шаурма, которую продают на улице, потому что вы посмотрите, сколько в лагерях детей уже отравилось. Безумное количество. И э, вчера вот этот бунт был э, на предприятии Сибура. Сегодня видео везде показали. Ну, вообще так впечатляет. Там рабочие, э, которые являются гастарбайтерами, им не заплатили, они стали ломать технику, потом биться, стали врубаться с этой службой безопасности, в общем-то, вели себя как молодцы, как нормальный рабочий класс, то есть, как люди, которые э, требуют справедливого к себе отношения и готовы э, на несправедливость отвечать очень жестко, вот в отличие от местного населения в России, да, ну, понятно, что они э, Соображает за них заступиться некому, а за местное население в России всегда может Путин заступиться, ФСБ, Путин, ФСБ, помоги и так далее. Поэтому, наверное, народ и ведет себя так. Пишут, что в набережных челнах подростки насмерть забили мужчину за просьбу не мусорить. Что-то не похоже, что его забили, если честно. Там видео есть, как его пытаются реанимационные мероприятия произвести. Я думаю, что, скорее всего, в результате конфликта у него или сердечный приступ случился, или что-то подобное, или там инсульт его шарахнул. Ну, потому что очевидно это что. Не применялась так, такая избыточная сила к нему ну, Может быть, кто-то его ударил и ударил ну, Смерть, я думаю, по другим причинам наступила Скорее всего Хотя, может быть, стукнули, ударился головой Тоже такое бывает Мальц, пардон, в детских лагерях я подумал про лагеря Колымы и Индигирки. Нет, в тех лагерях мы понимаем, что там происходит. Про это даже и разговоры нет. И если там травится массово, об этом мы никогда не узнаем, если вдруг не поднялся бунт. Про бунты мы узнаем и изредка, и то, да. Финалистку международного конкурса «Красоты» убили молотком на Урале такие вот жуткие дела каждый день происходят. И такая приятная, на мой взгляд, новость. Из микрозаймовой организации в Москве похитили 10 миллионов рублей. Я вообще очень удивляюсь, наверное, года с 14-го. Если вы помните, всегда, что же не бомбят-то вот этих вот злодеев, да? Ну что, Раскольниковых нет, но старух проценчат. Как же так в каждом городе стоит какой-то ларек, там отбирают людей. Ходит куча, ну полстраны фактически, сидел их, да, и никто не покушается на эти микрозаймовые организации. Я-то своим серым умом думал, что уж к там семнадцатому году их все разбомбят. Ну, по идее, так и должно быть. Ну, сидят люди, которые, ну, подонки, да, давайте говорить откровенно, дают людям, нуждающимся крайне под сумасшедшие проценты, потом там травят всяких коллекторов и так далее. Ну, что, есть масса людей, которые не толстовцы, прямо скажем, такие Родионы Романычи. И что же они не разберутся с этими микрозаймовыми организациями? Если даже депутаты заявляют, что хотят с ними разобраться, то что ж нормально, Робин и Гуды всегда должны были бить, б, ну в смысле быть, да, извиняюсь, по Фрейду. оговорочка, прошу прощения. Так... Задержан главный гаишник севера Москвы. Главного гаишника севера Москвы. Сейчас как его зовут? Это руководитель отдельного батальона ДПС, ГИБД, УВД, там язык сломаешь Белоусов Анатолий. Вот его хапнули, значит, этого Белоусова. К сотрудникам ФСБ обратилась знакомая знакомой главы стройфирмы, рассказавшей о визите, там что-то и так далее, и так далее. В общем, ну, конечно передел. Вы же понимаете, идет передел. То есть, естественно, хлопают те, кто пониже. Ну, принцип курятника. Принцип Курятника, да, вы, вы же знаете этот принцип, да. вот сейчас скажут опять Мальцев матом ругается, да, ну заткните уши, кто не любит так матом ругается. В, в армии у нас всегда говорили, принцип Курятника, толкай ближнего, срина нижнего, и где поймают, там еду Вот этот принцип, он сейчас в полной мере у правоохранителей. То есть фейсбэшники выше всех сидят, они всех обсира... обсирают, а всех там все, с кого жир, с кого перья собирают и так далее. Да? Ну и где поймают, там понятно, что делают. Звук вибрации на фоне. Я даже не знаю, какие сейчас я попробую. Вот, наверное, вот так сделать и будет, я думаю, лучше слышно. Жители Кемерово украли игровые автоматы и открыли подпольное казино. Самое интересное, я подумал, где же можно украсть игровые автоматы? Как вы думаете, где они их украли? Они их украли там, где эти автоматы находились в качестве вещдоков. Ну так же, как украли деньги Захарченко, так и говорит, вот какие-то люди ранее судимые украли. Вы можете в это поверить, что ранее судимые пришли там, как помните в зеленом фургоне, комната хранения вещдоков, да, все то же самое. То есть просил, помните там как по самогонку во временное пользование брали в зеленом фургоне. Вот так и эти люди тоже. Ну, менты что им сказали? Ребята, вот автомат стоят, берите, давайте, извлекайте прибыль, будем делиться, мы вас прикроем. А тут появились какие-то более серьезные, я так понимаю, какие-нибудь ФСБшники или там еще какие-то. И все, этих схватили. Откуда автомат? Мы их украли. Ну, естественно, же не скажу, что менты их дали во временное пользование. Весело, жуть что происходит, просто вот я говорю, вот обратите внимание, зеленый фургон, вот недаром я сказал, то есть это, этот э, период соответствует именно такому, периоду разрухи, периоду гражданской войны, то есть полная жопа вообще в стране. Вот. И в Армении Начудили Не сотрешь называется То есть какая-то группа Товарищей я так понимаю Что с военной базы в Гюмри Какое-то подразделение ну То ли они перекурили То ли они перепили И они куда-то с марша Должны были ворваться на маневры На полигон Стрелять там И в общем развлекаться Но ворвались почему-то они в село паник в шикарской области и перепутали оказывается с полигоном, ну и со стрельбой туда вошли, говорят, как уж там был, я не знаю, но описывают, в том числе и армянские СМИ с удовольствием смакуют, как это было в селе Паник, извиняйте за каламбур, случилась, конечно, паника, потому что, ну, там люди привыкли к тому, что Всяко бывает, да, последние сто лет, то геноцид армян, то там армяно-азербайджанский конфликт, то там красные, то дошнаки, то еще кто-то там со всех сторон, кто-то кто защищает, да, кто-то нападает, да, как, как вы помните в этом, Говорят, белые придут, грабят, да, красные придут, грабят, вот так они уж к этому привыкли. Холодильник шумит фоном дядя. Холодильник тут не шумит. У нас его просто нет. Тут вот поблизи далеко и, и, и, и молчит. Молчаливый. А, это, наверное, вентилятор. Давай, выключай тогда вентилятор, если. Вот. Путин упразднил шиханы, зато шиханы. Вот И Зачем это делал сделал, Мне спрашивают Что такое затошка Ну это закрытая административ территориальное образование, до да, которое находится в, Саратской, в 120 километрах от Саратова, вот там испокон веку э, на полигоне, который там существует, испытывали химическое оружие всегда это было, и не только химическое, и бомбили и фосфорными какими-то бомбами бомбили, сам я это видел миллион раз, и, и товарищи у меня там летчики, которые были бомбили и, и товарищи у меня там были химиками, которые там и газы запускали, что хочешь. Вот. И казалось бы, вот э, ну, подписал а, Россия Парижское соглашение по уничтожению химического оружия. Ну, казалось бы, надо обнулить эти шиханы. Да? Ну, тем не менее, в седьмом или ой, в войсе, в 97, да, году или в девяносто восьмом Ельцин подписал вот указ о том, чтобы это сделать зато и, соответственно, будет финансирование федеральное, так оно и шло это федеральное финансирование. И сейчас вроде вот уже ничего не надо, никаких новичков там не делают и так далее, и поэтому Путин вот 17 числа зато это обнулил. И возникает такой странный вопрос, но если послушать, что говорят руководители там в Шиханах, да? Вот в частности Сейчас вот По поводу секретных лабораторий И так далее Сейчас, сейчас, сейчас Я Так Вот Господи Саратского филиала НИИ, значит, вот этого Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии, которые, собственно, и делает химическое оружие, вот, руководитель заявил, что с 2005 года, Андрей Карасев его зовут, у них нет никаких производств и все, с 2005 года, кстати, ничего не происходит с 2005 года, сейчас 18-й год. С 2005 по 2018 год 13 лет ведет федеральное финансирование, действует вот этот вот государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологий, куча сотрудников, и ничего не происходит, ничего не производит. А зачем? Ну сидят, курят длинную сигарету, 13 лет федеральные бабки идут верите в то, что патологически жадный Путин может хоть копейку отправить куда-то туда, где ничего не происходит и нет его родственников? Такое вообще возможно? Если там в Рутенберге были, ну, я понимал, да, я был уверен, что там ничего не происходит. Вот в Шиханах в этом бы в Государственном научно-исследовательском институте органической химии и технологий были бы Рутенберг. Я бы знал, там ничего не происходит, там просто воруют деньги. Ну, как сейчас, собственно, там в Дубне, где сидит этот э, путинский дружок Ковальчук, да, там, ну, крадут, нормально, по крайней мере, точно никого не взорвут, да, потому что все деньги украдут, взрывать нечем будет. И важный очень вопрос такой. Вот. Также он сказал, Андрей Карасев... Что в городе действуют новые предприятие Которое работает по конвенции По уничтожению химического оружия И вопрос, и что ему там делать Этому новому предприятию в Шиханах Вот посмотрите У нас семь пунктов Где уничтожается химическое оружие да? И среди этих пунктов Нет Шихан То есть горный есть Который через Волгу ну, Достаточно далеко в Красном партизанском районе есть, да? Там, Камбарка есть, Кизнер есть, почеп есть, Леонидовка есть. Все есть. Нет никаких шехов. Помните, как? Э, шпак не брал. Так вот и здесь. там Ревель брал, Казань, Казань брал, Ревель брал, Шпака не брал. Какая-то херня, а? Представляете? То есть, все определено международными договорами. Все эти места уничтожения и, и тех, э, тех, кто будет заниматься уничтожением и занимается химического оружием. Комиссары ездили в эти места, в Шихан, они точно не ездили. Так что странные дела. Но я понимаю так, что на самом деле зато там и не нужно. Это никак не повлияет на, то, на исследования в области химического оружия. Они будут продолжаться, пока будет Путин. Пока будет Путин, будут придумывать там сверхновые, сверхмощные, сверхстрашные яды. Все будет то же самое. Такие вот дела. Вот. скоро буду собирать грибы белые. Но, ну, надеюсь, не на Шиханском полигоне. Там вечно через этот полигон, то какие-то пойдут рыбаки. Я когда был первый раз с этим столкнулся, когда в 1994 году стал член комитета по охране здоровья и экологии. То есть я был председателем комитета по законности, ну и как-то надо еще в каком-то комитете работать. Я выбрал охрану здоровья и экологии, тем экология мне близка. И вот покойный Павлов, который командовал этим комитетом, очень он неровно дышал к этим шиханам. И вот мы как-то приехали, выездное заседание комитета проводили там в шиханах туда, пришли граждане и я был потрясен что когда они начали этих граждане показывать свои язвы там какие-то там это было что-то жуткое у меня волосы дыбом то есть это люди которые э, там, ходили через этот полигон на рыбалку там близко ну чтобы не обходить они там все естественно отравились епритами и чем угодно это я правду говорю я это своими глазами видел потом Масса людей, которые купили краденые ОЗК, то есть ОЗК, в которых проводились какие-то химические там испытания, да, их потом нужно было уничтожать. Ну, добрые прапорщики, они как-то их там, наверное, дегазировали и продавали. Ну, и, вероятно, не очень хорошо дегазировали, потому что некоторые люди получили ожоги химические, именно и притовые такие. И вот это, причем заключение врачей были, это было все страшно смотреть. Вообще, все, что связано с шиханами, это нечто ужасное, особенно рассказы тех людей, которые там уже очень старенький, на тот момент были, это в ну, 94-95 год, я уж не знаю, какие некоторые рассказывали то, что было до войны. рассказывают, что затягивают цесерну туда и начинают ее солдатам, дают команду, ну, нужно уничтожить цесерну вот там с ипритом. И они начинают его выжигать просто тупо, представляете, то есть открытым способом просто выжигают все это летит кругом. Какое-то количество химического оружия там закопали. Причем нам показывали, рассказывали, что вот здесь, вот в этом овраге, вот прикопано такое-то количество такого-то э, химического оружия. Причем э, речь шла об Адамсите. Э, химики говорили, вот военный хим. Да, это вообще херня, это старое химическое оружие. Адамсит тоже, э, он, наверное, на базе, так сказать, как и сделал сделан, погуглить, погуглить, я уж не помню. Они говорят, да это не страшно, что там Адам Сит. ну ладно, это там какой-нибудь там был, да, и Прит там, или а это Адам Сит, это ерунда. Слава, кто удаляет комментарии, спрашивает меня. У нас отключены комментарии. А? У нас отключены комментарии. Как вот, ну, в смысле, имеется в виду в чате, да. Программа автоматически удаляется. Иногда мы. По вопросам климата. Климатолог. Вот советник президента России Руслан Гириев назначен спецпредставителем главы государства по вопросам климата. Хотел я узнать да и фиг с ним с телефоном. <смех> <смех> вот. Хотел я узнать. По поводу эти не узнал. Вот могу рассказать его биографию. Она такая достаточно простая. Родился в стиле Центарой. В 1991 году окончил среднюю школу, в 1992-1994 служил в вооруженных силах. Правда, не написано в чьих вооруженных силах он служил в 1992-1994. В 1994-2004 служил в ОВД города Славянска на Кубани. 10 лет прослужил. В Славянске на Кубани. В 2002 году окончил Краснодарский юридический институт по специальности юриспруденция. В 2004-2007 служил в РОВД Курчелоевского района Чечни. В 2007 стал начальником отдела РР ОМСН Терек. Да? Это отряд милиции там какой-то там. Да? Вот. И... С седьмого по 8 являлся первым заместителем министра сельского хозяйства. Видите, замечательный человек. Работал, работал ментом, потом раз и оказался очень опытным сельхозником. Потом зампредседателя правительства, потом председатель правительства в Чечне. А теперь к климату его потянуло. Видите, как здорово. И у Путина будет советник по климату. Можете себе представить очень весело. такие Кадыровские бойцы климатологи да у нас вообще страна чудесная Кадыровские бойцы климатологи там свиночайки экологи да там, там Шуваловские экономисты кинологи которые возят собачек там на самолете да Володинские юристы проктологи ну и патружские, конечно, мажоры, сельхозники, это агрономы, мажоры агрономы, так их назовем. Видите, у нас не страна а чудо, куда ни, ни копни, везде сидит суперский специалист, экстракласса специалист. То есть вот представляете, как он там в Ментовской то научился по поводу климата рассуждать? Жуть. Вот. Путин анонсировал масштабную программу по преобразованию российских городов. Ну, тоже вот такого климатолога посадят и будут преобразовывать города-города. Правда, не сказали, во что они их будут преобразовывать, города от наших. Я понимаю, в полный шлакотвал, будут преобразовывать наши города. Они их уже преобразовывают. И <свес> вот... В Госдуме предложили Голикову и торгов, чтобы э, правительство значит, вышло с предложением принять закон. Э, Госдума могла проголосовать, чтобы в каждой торговой точке можно было купить пол-литровую бутылку воды за 15 рублей. Пол-литра за 15 рублей, не охерели, что ли. Вот вы посмотрите, в любой стране мира европейской за 20 рублей можно 5 литров купить. Чистейшей воды, идеальной. А они там пол-литровую бутылку за 15. Это законом учредить, чтобы, ух, не моги. Я понимаю, так еще законом надо учредить, чья эта бутылка будет. То есть, что это Ротенбергевская вода. И, и каждая еще законом учредить, что каждый... ты Сука, не покупал, должен обязательно купить бутылку воды. Любой зашедший без бутылки не уходит. Иначе все, и там, жуть какая-то. Что творят? Госдума одобрил поправки в законодательство о митингах. Вот авторы инициативы предлагают... Значит, предусмотреть административную ответственность в виде штрафа за подачу уведомления о проведении такого мероприятия без цели его проведения. То есть, подал, не провел те 100 тысяч штраф. Удивительная вещь. Представьте, подал заявление, выходите, а раз приняли менты, закинули в автозак ты не провел, тебе 100 тысяч штраф. Другой вариант. Ну, ты попал в пробку в какую-то, еще что-то. Дали тебе в дыню, там, те же самые ментовские, там, какие-то ФСБшные карифаны. Все что угодно. Вопрос к любому юристу. Как можно в административном процессе, где нет следствия, доказать или опровергнуть? Вот тот факт, что это было подано заявление о проведении митинга без цели его проведения. Ну, если ты подал заявление, как они могут опровергнуть, что ты хотел это провести? Ну, не получилось. Дальше что? Как это можно опровергнуть? Если не получилось, то есть в административном процессе будет так. Если не получилось, значит, ты и не хотел, чтобы не получилось. Значит, плати 100 тысяч. Понимаете, что это такое? Это запугивание. Они говорят о чем? о злоупотреблении правом. Злоупотребление правом. Теория государства и право выучили. Ну, такое злоупотребление права? Что такое злоупотребление права, голубчики? Ну, это особый вид правового поведения. Понимаете? То есть, которое состоит в использовании гражданином недозволенных способов. И самый главный так сказать, квалифицирующий признак вот этого злоупотребления правом, это будет ущерб. Ущерб. Без ущерба нет злоупотребления правом. Какой нахер злоупотребление, если нет ущерба? Какой, суки, ущерб, если митинг не прошел? В чем ущерб? Кому ущерб? Ну, прошел митинг, приехали туда менты со своими железками, блядь. Ну не прошел митинг, они все равно приехали, разница какая. Они и тогда приехали, и сейчас приехали, разница, какой ущерб. О чем речь вообще идет? Это как в, в а, Малыши Карлсон, да? Когда, говорит, говорит, там осталось две конфетки, одна большая, другая маленькая. Карлсон говорит.. Малыш говорит, я буду брать первым. Он говорит, хорошо, только имей в виду, тот, кто берет первый, берет маленькую конфетку. Он говорит, ну, я тебе уступаю, право, бери первый. Карлсон берет большую, тут же ее сожрал. Он говорит, ну как же так? Тот, кто берет первым, берет маленькую конфетку. Он говорит, если бы ты брал первым, ты бы какую взял? Он говорит, маленькую. Ну, а что ты волнуешься, она тебе и досталась. Вот и это как раз. Точно такой же вариант. Они намекают на то, что так вот они впустую гоняют там ментов и так далее. Но если бы это состоялось, они бы этих ментов гоняли. Кроме всего прочего, в Конституции нигде не написано, в статье 31, что нужно ментов куда-то гонять. У нас есть это право. А хо хотят менты, они им, им может нравится ходить. Пусть ходят, это их дела их Молодцы Знатоки бля, теории государства и права Эти юристы, протологи Володинские просто достали Какое-то безумие просто происходит Я когда ну, За год до того как Пришлось покинуть Россию Даже наверное больше Я встретил доктора наук Профессора ну Не буду фамилию называть Он, кстати, своей женой часто меня слушает очень известный юрист. И вот мы так на короткие чуть-чуть поговорили, он охреневал просто. Я, я ему задаю вопрос, он, блин, даже не задавай. То есть это, это все равно, что вот, ну, понимаете, юриспруденция, хотя не точная наука, конечно, это не инженерное дело. Если бы эти суки э, с такими методами делали авиационные двигатели, ну, они уже давно бы все упали, да? Но вот... Э -э Видите, здесь можно косячить совершенно спокойно, вытирать ноги базовые принципы. А базовые принципы можно просто вытирать ноги. И этим как раз характеризуется путинский режим. в Госдуме призвали защитить молодежь от безработицы. Бля. Кого тут? Всех надо защищать. И стариков, и молодежи. Защищать нужно от путинщины, от путинского режима прежде всего. И такая вот новость интересная. Помните, весь год прошлый нам рассказывали, как народонаселение растет? Ну, Путин хотел на выборы, а сейчас тут нахер ему что нужно? Вот говорит, за январь-май на 77 и 800 человек убыль населения. При этом сколько приехало, да, сколько сколько получил гражданство и так далее, а все равно убыль. Сколько родилось от мигрантов в том числе. Так что как-то вот странно. Путин все за народ болеет, а народ этот не болеет, он просто умирает. И Госдума приняла во втором чтении законопроект о повышении НДС. Значит, правильно. Народ молчит, пенсионный возраст добавили, молчит, добавляют, НДС добавили, молчит, Причем можно. И они как-то мягко еще, 20% у них запас есть, до 28% совершенно спокойным можно. Я говорю, а всегда было 28, вы что? Нужны стачки забастовки. Уже не нужны, уже только революция нужна, все. Вот. ФАС! Это федеральная антимонопольная служба, да, не нашла причин для снижения цен на бензин в рознице вслед за биржевой стоимостью. То есть, помните, на бирже выросли цены. И сразу в розницу выросли, все нормально, да. Теперь цены упали. Они говорят, да, ну зачем их снижать-то? Ну нормально, пусть будут большими. То есть цена падает. На бензин растет. Цена оптовая на, на нефть, там на бензин падает, розничная растет. Да? Логично о чем? Нормально. Так и должно быть. И вот в Госдуме КПРФ, ну там определенные люди, конечно, не вся фракция заявили, что им рекомендуют не критиковать Путина при обсуждении пенсионной реформы. Еще рекомендовали не сильно критиковать Медведева, но это похер, маленький похер. А вот Путина не критиковать. Я сразу вспоминаю э, свой разговор с Бондаром, Володиным там, и со всеми остальными, с Грищенко, с покойником, когда они все собрались и пытались... Со мной договориться, чтобы я не мочил Путина. Это еще было в 2006 году, представляете? То есть, мне говорят, ты можешь кого угодно мочить. Единую Россию, там всех, кого хочешь. Только Путина не трогай, и все, у тебя будет в шоколаде. Вот здесь приблизительно то же самое. Обратите внимание, почему многие там такие языкастые выходят. Да вот они, они, там, они, а про Путина ни слова. Я после этого 2006 года решил, что вот как раз конкретно Путина я и буду мочить всегда. У меня нет они, у меня есть Путин. Именно по этой причине. А вот россиянки назвали самые привлекательные качества иностранцев. Вот соцопрос, агентство, Zoom Market провело и... Оказывается, большинство российских девушек готовы вступить в отношения с иностранцами, 57%. У каждой десятой, ну, 12% эти отношения уже были или имеются на данный момент. И вот самое интересное, самым привлекательным качеством иностранцев, россиянки, как вы думаете, какое качество считать? Какое иностранство самое привлекательное качество. Конечно, он иностранец. То есть, это вероятность выйти замуж и уехать из страны. 67% об этом сказали. 67% девок хотят убежать, будущих матерей. Представляете? То есть, представляете, насколько им ужасно живется, этим девчонкам, Все 67% готовы за кого угодно. Вот я, помните, рассказал, как Крохин изображал поляка пшетчика, пшечек, да, блядь такое имя придумал. Такую чушь говорил. И бабы, которые были победителями конкурса, там миссис какая-то, на него вешались все подряд. Почему? Именно по этой причине, что хоть куда только мне из этой херни. Жуть. Сразу вспоминается, помните анекдот про колхоз. Я председатель колхоза. Ну, советского периода. Ну, хороший анекдот. Председатель колхоза Говорит, ну что, вот наконец урожай государства там с грехом пополам продали, деньги нам какие-то перечислили, давайте что будем за эти деньги делать. Там, тракторист говорит, а давайте трактор новый купим. Говорит, какой нахер трактор, там денег Никакой ни на какой трактор не хватит. А давайте ферму доделаем, там доярки говорят, а то холдно даить, руки мерзнут, там стынут, на Говорит, а да какая ферма денег не так много. А дед Пахом говорит, а давайте купим фанеры. Да ну да, нафиг, дед, какой нахер фанера? Какие еще предложения там? А давайте школу достроим. Да не хватает денег. Дед Пахом. А на фанеру-то хватает? На фанеру хватает. А зачем фанера? А давайте купим фанеры, сделаем Яроплан и улетим к ебене матери. <свят> вот это вот точно, понимаете? Вот это вот точно. Нашим девушкам нужны бабки. Я не знаю насчет бабок, да. Я думаю, что нашим девушкам, как и любым другим девушкам, да, нужно нормальные условия для того, чтобы родить детей, воспитать их, быть матерями, потом бабушками. Это инстинкт. Это у мужиков может быть как-то иначе. А у женщин это инстинкт, и инстинкт их ведет, инстинкт показывает истину, инстинкт не обманешь, можно наебать кого угодно, можно выгнать Киселева со Соловьевым, и они будут понимать, там нести всякую чушь и всех накроют, да, и, и у всех там мозг перевернется, но инстинкт не обманешь, на то и инстинкт. А вот Минпромторг рассказал, что государство намерен дарить при рождении ребенка. Вот этим девкам расскажите, которые про за иностранцев хотят. Оказывается, видите, что государство как расщедрилось. Вошло одеялка в подарок новорожденному пеленка, комбинезончик, ползунки, боди, полотенца, распашонка, чепчик. Подгузники, я тоже думаю, наверное, одна пачка. Крем от опрелости, детская присыпка и влажные салфетки. Блять, щедрость режима не знает границ. Можете себе представить? Жуть, что творится вообще просто от нас. Вы знаете, что в большинстве стран европейские подгузники халявные для детей. Просто ну, халявные. Ну, я имею в виду, если эти люди терпят какую-то нужду, то есть идут и берут совершенно спокойно. Ну, и все остальное. Там, что они перечислили, можно в любом количестве. Вот Госдум поддержал проект о дополнительном выходном года. Но... Я, наверное, не скажу новости никакой, но, например, урологи да, и онкологи, самое главное, требуют, чтобы мужчины свое здоровье на предмет там, онкологии да, после 45 проверяли как минимум ежегодно. Женщины Мамолог любой тоже и онколог требует, чтобы ежегодно тоже проверяли. Как, как минимум один раз в год, а лучше каждые полгода. Ну и так далее. То есть, есть определенная возрастная группа, которая должна проверяться, ходить, сдавать анализы и все остальное каждые полгода. А им определили, каждые три года дадут выходной. Но придет через три года. И скажет, все, там, рак груди женщины скажет три года, Все. Сколько тебе осталось? 40 дней. Нормально. Жесть какая-то. Просто жесть. Рогозин планирует изменить космическую программу России. Ну, это мы вам говорили, да. То есть мы сказали, что как только про сверхтяжелую в 2027 году разговор зашел. Это значит, о чем? Об изменении космической программы речь. Перенос всех запусков, два пункта. Перенести все запуски, и второй пункт сосредоточиться полностью на сверхтяжелой ракете. Ну это то, что я вам говорил. Помните, рассказывал про э, одной подружки э, да, у, у подружки была соседка, у которой был папа, который всю жизнь сделал ракету в гараже. Вот это рагузин. То есть, да, все, пусков не надо никаких, сейчас будем делать сверхтяжелую. В 2027 она полетит, а если не полетит, ничего, за 9 лет можно нормально нажиться, все будет прекрасно. И человек делом занят, сверхтяжелую ракету делает. Чего Рогозин делает? Да сверхтяжелую. Делает. Вот, молодец какой, а. Так что, в гараже причем. Интересная ситуация, ФСБ хочет ограничить использование иностранного флота, Теперь рыбаков, которые используют э, зарубежные какие-то корабли, ну, которые ходят под... Э, на самом деле, корабли -то не зарубежные. Потому что, понимаете, они под какими нибудь панамскими, там, ну, под дешевыми флагами ходят. Э, вот. Они все российские. Вот. Э, сейчас э, их защемляют. Для, для чего? Для того, чтобы они поднимали российский флаг и, соответственно, башляли нормально. То есть, это такой идет... Э, Чес, Самый натуральный такой. Ш. Стрижка овец. Видите, и сюда докатилось это все. Ну, говорят, рыбка станет дороже. Ну, что ж. Народ-то ее и так не видит. Какая разница? И с криптовалютами тоже решили разобраться. Вот говорят, что если оборотом криптовалют занимается физлицо, то с него будет взиматься НДФЛ. Если юридическое лицо, то, соответственно, платит налоги как положено. То есть, И это выдали нам как благо. То есть специальный налоговый режим для майнеров и владельцев криптовалют создавать не планируется. Зачем их просто обычным порядком будут шкурить? То есть всех шкурить, всех до единого, чтобы никто там спрятаться не мог, представляете, там какой-то даже на шаланду на какой-то парагвайский какой-нибудь флаг повесил, да, не, нифига, иди сюда, шаланды полные фекалий, вот такие вот дела. Вот интересная новость. Россия выбыла из списка крупнейших держателей казначейских бумаг США. И я думал, что речь идет о том апрельском финте ушами, когда 50 миллиардов Набиулина сняла денег, долларов 50 миллиардов долларов. Там их было что-то 89, 49 сняли, да, там и куда-то дели. Ну, куда мы выяснили, куда дели, отдали Китаю, Китай, акции рухнули, э, вернее, ценные бумаги, ну, потеряли, четверть осталось, две трети потеряли, да, нормально, молодцы, вот, то есть так, и я думал, об этом речь идет, нифига, оказывается, и оставшуюся часть сняли, оставшаяся часть, то есть Россия сейчас находится там фиг знать, на каком месте, э, вот, среди держателей, да, Чили, у них 30 миллиардов, они раньше, то есть, последнюю строчку среди 33 трех крупнейших держателей занимает Чили, России там нет вообще. А вы помните разговор о том, что Ирану Путин пообещал 50 миллиардов, откуда он их возьмет, вот откуда. Вот это и есть эти 50 миллиардов. Ирану, а что, ну почему нет -то? Ну же, пенсионером, что ж, пенсионерам что Вот. И тут видите эти МИДовские и всякие черти заявили, что Российская Федерация требует от США предъявить факты по обвинению во вмешательстве в выборы. Ну а если они говорят нет? Какие факты? То есть, вы представляете, вот идет расследование да, в отношении многоэпизодного длящегося преступления. И он говорит, а давайте факты, ну, получите в суде эти факты, какие проблемы -то? Не торопитесь, факты будут, я думаю. И даже Трамп этому не помешает, заторопились они. И вот по поводу Бутиной вот этой, э, МИД назвал возможную цель задержания Бутина в США, что это там тень на плетень навести во время встречи Трампа и Путина, конечно, так. Это безусловно так, потому что я так понимаю, что она у них давно уже на, на крючке. Я прочитал шести, на шести листах сегодня заключение э, вот этого жюри, которое ее, значит обвиняют в заговоре, в заговоре обвиняют, и, ну, мне Жень прислал с сайта суда на английском, я как мог перевел и, и что-то понял, понял одно, что дело темное, да? во-первых, там не называются люди, там есть номер один, номер два и так далее, то есть в суде понятно, что раскрываются личности, кто эти люди а, с кем она сотрудничала в Соединенных Штатах, с кем она сотрудничала в России, на официальном сайте, конечно, не раскрывается. То есть речь идет о номере один, и, который работал в российском правительстве и от которого она работала, а, с которым она работала вначале официально, как они утверждают, то есть исполнял некие обязанности. То есть, помощник или кого-то, начиная с 2016 -го года, приехала по визе вот на обучение в качестве студентки и значит работала на правительство как утверждает жюри Соединенных Штатов ну, то есть суд утверждает что работала на правительство и Тот человек, который работал в правительстве, сейчас уже там не работает, работает в Центробанке. Они это написали тоже. И она получала от него распоряжение лоббистского характера, то есть, как они утверждают, как там был, я не знаю. И, в общем-то, вербовал агентов влияния. С одним из, которых, из таких людей она познакомилась и в России а потом поддерживал отношения в США и так далее, и так далее. В общем, много интересного там написано, но никакой конкретики. То есть для того, чтобы ее арестовать, этого вполне достаточно, а дальше придется все это дело доказывать. И я думаю, что если бы у них не было железных доказательств, они бы ее не стали арестовывать, они бы арестовали кого-то другого в отношении кого есть железные доказательства, тем более путинских шпионов, этих глупых по всему миру, этих там Чапминов да, прыгает там пачками вообще, с чемоданами, ну они бы у греков там вон, взяли этих бы, если бы им надо было что-то другое, да, вот, там, с греками договорились, там хлопнули этих кренделей, которые пытались греческим чиновникам дать денег. Вот. А Минобороны заявила о готовности выполнять договоренности Путина и Трампа. Об этом, значит, заявил э, генерал-майор Игорь Коношенков. Он подчеркнул, что планируется активизировать контакты с американскими коллегами по, коллегами по линии генеральных штабов и других каналов. Что несет человек вообще? Бред. Просто бредятин. О чем договорились, Коношенков? Что у тебя в башке-то? О чем договорились? Ты знаешь, о чем договорились? И я не знаю. Протокол велся, Коношенко велся протокол встречи, нет, не велся. Договор может быть какой-то подписан, или какой-то иной документ, который можно прочитать. Ну ты говоришь про договоренный, знаешь, есть какой-то документ. Нет ни хера никакого документа. Совместные публичные заявления ты слышал, о взятых на себя обязательствах, о чем ты несешь, дурак? Что ты несешь? О чем ты говоришь? Выполняется договоренность. Какие нахер договоренности Военный? Блядь, какие дураки вообще. Не стыдно человеку, а? Абсолютно не стыдно. Ну ладно бы эти вышли совместным совместном заявлении. Скажем, вот мы договорились о том-то, о том-то. Ладно, хер с ним, нет протокола, нет там международного договора и так далее. Ну, бывает, да? Но, но здесь вообще нет ни коня, ни воза, блядь. Мы бросились... Исполнять. Че ты бросился? Исполнять глупый военный. Исполнитель. Хренов. Так. Сейчас у меня куда-то лент новостей а, аж катапультировалась. И да, так она испугалась, так и оттянулась на этого Коношенкова что у меня лента новостей убежала, я не вижу, какие дальше новости. Господи. Да, бывает тогда, когда злюсь иногда. Такой эффект. Хорошо, еще компьютер не вырубился. Такое тоже может случиться. Госдепартамент США и России Сокращают свои ядерные арсеналы Вот такой вот Значит, ТАСС об этом написали Ну о чем-то надо написать а, Думаете, заявление было какое-то сокращение? сокращении? Нет ТАСС просто написал «развернутых и неразвернутых пустовых установок, межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет на подлодках, а также тяжелых бомбардировщиков в России начитывает 779, США 800. США и Россия выполняют свои обязательства по договору. Это новость». Ну, надо, представляете, все ждали, что они встретятся в Хельсинки и будут говорить про разоружение. Ну, о чем-то надо говорить, а они ни о чем не говорят, они просто встретились. Можете себе представить, без протокола, без договора, без какого-то, без соглашений И все, у всех башню сносит. Коношенков приготовился, там, записку, что сейчас Путин там выйдет, ну, Путин же должен наврать про разоружение. И тут Коношенков что-нибудь скажет. Путин даже и врать не стал, потому что и, и не о чем говорить. Ну, Коношенко, вот надо что-то говорить. Этим надо тазу, этому тазу что-то написать. О разоружении, что напишет? Ну-ка, пиши о разоружении журналюги. А что я про напишу-то? Они ничего про это не говорят. Ну, что-нибудь напиши. Ну, взял, что-то написал, хуйню какую-то. Трамп поверил во вмешательство России в американские выборы. Представьте, приехал там, вот с Путиным встречался, не верил, а тут, говорит, ой, все, поверил. Я, говорит, принимаю выводы разведывательного сообщества, что имел место вмешательства, могли быть и другие люди, и не было никакого сговора там и так далее. То есть, все, поверил, сразу же поверил. И... Вот он обосновал обвинение этим 12 российским разведчикам. То есть Трамп включил заднюю. Пока, может быть, не сильно, но тут два варианта. То есть нужно было или прорываться, да, или, или включать заднюю. Похоже, Трамп выбрал второй вариант. То есть а если он включает заднюю, значит, что он должен делать? Логично. Он должен чморить Россию и Путина не по-детски. Потому что, ну, чтобы от этого говна как-то отбрыкаться. То есть, другого варианта нет. У него либо переть свиньей, всех расталкивать, там, орать, там, мы там, с Путиным лучшие друзья и все такое прочее. Все молодцы, а там эти все козлы, да. Либо нужно, значит, активизироваться против России. Посмотрим, что он выберет. Интересно мне даже. Ну, может быть, он выберет третью совершенно непонятную позицию, при которой его заклюют. Ну, думаю, любой, кто соображает в политике из его консультантов, ему расскажет, что так делать нельзя. То есть это выжидательную позицию занять. Но ну, он Трамп он не может занять выжидательную позицию, потому что в конце концов он что-нибудь там сказанет не то, и будет еще хуже. Поэтому он должен выбрать четкое направление. Сейчас как раз об этом и речь. Но, суть по всему, включает заднюю. Вот. И, значит, сказал, он обидел Россию, сказал, у них сильная армия, но их экономика, как вы знаете, гораздо меньше, чем у Китая. Артист. Гораздо меньше, чем у Китая. В 10 раз. Но их экономика гораздо меньше, чем у Китая в 10 раз. Но можно было бы сравнить, я не знаю, там с экономикой Индонезии, да, как в свое время там с Индонезией. россия это Индонезия только э, с ядерными ракетами. Кто сказал я уж не помню, кто-то из американских э, госдепских командиров. И вот... Теперь он на Рухани переключился, то есть с Путиным он чуть-чуть побратался и говорит, я вот Рухани, который постоянно гоняет в, это, в ООН, как на работу, я говорит восемь раз приглашал его на встречу, а он не пришел и так далее, и то есть совсем он заигрался, конечно, американский президент восемь раз приглашал президента э, Ирана который не является первым лицом в Иране, да, потому что все-таки там Айтала рулит, да. Вот он его восемь раз приглашал, а он не пришел. Он постыдился вообще такое говорить. И все написали абсолютно ну, российские СМИ. На, на, среди западных я что-то не увидел, что милания Трампа изменилась в лице после рукопожатия с Путиным. Да, там, на, на, на, на, был, то есть и вот в, в России все это описали, как вот, Путин как посмотрел и в лице изменился. Хорошо еще Трамп не изменился. Я сразу, когда такие вещи читаю про Путина, там, про всех остальных вот такого рода субъектов я вспоминаю Альфонсо Даде бессмертное произведение. Очень хорошее, поучительное произведение. Обычно его русские люди не читают почему-то, а стоило бы там много есть умных вещей, особенно соответствующих нынешнему периоду. вот там был один дипломат очень высокого ранга, про которого ходили слухи. Что Бисмарк не мог Смотреть ему в глаза Что у него такой гипнотический Взгляд, что все там И там в конце Произведения ну, происходит много интересного Дуэль там Старая его любовница очень красивый Молодой парень, который Пролетел очень хитрый, но Промахнулся, и вот этот Парень спрашивает, а как же Легенда про Бисмарка И вот это вот женщина говорит невольно говорит, отвернешься когда он с вами заговорит у нее не рот, а клоака вот это есть, изо рта воняет таким говном что бля, бисмарк отворачивался вот именно это мне пришло в голову когда сказали что Мелани Трамп изменилась в лице Именно вспомнил я сразу бессмертный Альфонсо Даде. Советую прочитать. Веселая вещица. Киев запросил у Вашингтона результаты переговоров в Хельсинки по Украине. Да, и я думаю, что никаких результатов они не получат. Потому что ничего там этого не было. То есть они получат отписку. Но очень хорошо, что они это спросили. А что же там по Украине? -то? Вы же там по поводу Сирии, по поводу Украины, не надо еще спросить, а что по поводу Сирии вы там разговаривали? А ничего этого не было. Там разговаривали на совсем другие темы, на темы личного порядка. Это совершенно точно Сотрудник ОБСЕ, ОБСЕ в Донбассе заподозрили в сливе информации ФСБ Но это же давно, это же Баян, то есть сотрудники ОБСЕ, которые там в зоне конфликта Они в общем-то, всем известные, так сказать, путинские агенты влияния Это ни для кого не секрет, я так понимаю, что путинцы даже это и не скрывают Так, и вот сейчас Браудер ответил на обвинение Путина в финансировании компании Клинтон. Он очень сильно удивился, что Путин заявил о том, что он финансировал компанию. Сказал, последнее обвинение Путина в том, что я пожертвовал 400 миллионов Хиллари Клинтон, настолько смехотворно и лживо, что граничит с бредовым расстройством. Абсолютно точно. Говорит, я никогда не делал политических пожертвов ни Хиллари Клинтон, ни кому-то другому кандидату. Это, я думаю, абсолютно точно. Тем более сумма такая 400 миллионов долларов пожертвовал Хиллари Клинтон. Путин-артист. Путин Это Путин жертвует всем на, подряд нашей бабки. У нас украл, его дипломаты занимаются тем, что в дипломатах развозят всем бабки наши. А наши бабки естественно без пенсии сидят. Сидят без бабок. И вот МИД России не исключил возможной провокации с химоружием в Адлибию. Как уже этой провокации замучили. да, то есть вот В сети, кстати, видео появилось страшное. Там советую посмотреть, чтобы был понимание Алепа, ну, наверное, это зима потому что люди в бушлатах в зимних и вот эти люди говорят по-русски с кавказским акцентом и расстреливают там мирных жителей, так, добивают их ходят и в общем-то очень характерно там все советую посмотреть, насчет провокации если у кого-то будут какие-то сомнения насчет провокации, вы посмотрите я думаю, что сомнения сразу отпадут в Сирии разбился военный самолет и никто не может понять, что это за самолет чей это самолет возникает вопрос, а самолет ли это вообще, потому что столько. обратите внимание, сколько видео со всякими НЛО там и так далее из Сирии, безумное какое-то количество они там и воюют, и стреляют, и половину точно не фейки, потому что, ну, так не нарисуешь ни на каком компьютере. Это надо быть, я не знаю, камером там, или, или не знаю, там, Лукасом. И, соответственно, и будет стоить это столько же. Советую посмотреть, очень интересно. Вот кто-то грохнулся. Но посмотрим, что нам скажут. Премьер и министр обороны Израиля, то есть премьер-министр Нетаняху и министр обороны Израиля лишены полномочий объявлять войну. То есть в экстренных случаях они могли собраться вдвоем да, и там, и объявить войну кому хочешь. Ну вот парламентарии решили, что не стоит. Хотя я... Думаю, что им бояться, Нитаньяху и с министром обороны навряд ли захотят ввязываться в какую-то войну, которую парламентарии не одобрят. Но они же все-таки не сумасшедшие. Да? И представляете, при этих условиях там нет официального, по крайней мере, ядерного оружия. Соответственно, не может применить его не премьер-министр с министром обороны вдвоем. Причем они должны быть вдвоем, чтобы объявить войну. Да? И при этом вот такое недоверие. Почему недоверие? Ну потому что, ну а кому нужен геморрой? И России, где есть ядерное оружие, где Путин единолично может объявить войну кому хочешь и применить ядерное оружие. Вы скажете, он там должен в Совет Федерации спросить разрешение на объявление войны. Да. На использование своих частей. А на нанесение ядерного удара ни у кого он не спрашивает разрешения. Легко. Бам и все. Можете представить? А вот такие, да. Сколько можно получить за голову Путина? Я думаю, пожизненно как минимум. А что ж думаете, что за голову Путина кто-то там Госдеп, что ли, будет платить там или еще кто-то? Нет, ни в коем случае, он их прекрасно всех устраивает. И тот человек, тот герой, который там отшибет башку этой гниди, он, конечно, обречен абсолютно. В любой стране мира его уничтожат. Поэтому нам нужно делать революцию, чтобы защитить таких героев. По побережью Кипра затонуло очередное судно с мигрантами. 19 погибли, 25 пропали без вести. Макрон допустил вступление Сербии в Европейский Союз до 2025 года. Да, Сербия... Это, конечно, в Европейском Союзе будет свой человек в чужой команде. Да? То есть там все про Путинское. В Сербии вообще с... все абсолютно. Кругом ФСБшники и все про Путинское. В Польше протест силовиков все Си... ширится. Вот силовики там требуют изменения и социального пакета и всего остального, это и к ним присоединились пожарные пограничники, и таможенники, и, в общем, все-все-все. винни и все все-все-все. В России никто ничего не требует. Вытирают ноги о гражданских, вытирают о силовиках, силовиков ноги, причем не о генералах, не о полковниках, Захарчиках, который там нормально наворовывают, а об этой мелкоте я говорю. В Мексике легализуют мурифлану ради борьбы с наркомафией. Давно пора, в Мексике наркомафия прет по полной программе, там можно легализовывать абсолютно, я думаю, все. Для того, чтобы, по крайней мере, мексиканская часть общества, население Мексики не подвергалось вот этому маркетингу. Хотя, если в Мексике будет легализован, наркотики легализованы, а рядом в Штатах не будут легализованы, будет очень большая проблема. Поэтому легализация наркотиков это тема будущего дня, ну, я имею в виду, образно говорю, то есть для всех стран. Другого пути нет, просто нет. Такие вот дела. А вот интересная тема, представляете, есть такой тропический атол Пальмира. Ну, это не в Сирии, да, а, так сказать, теска. И там был много крыс. Представляете, и вот эти крыс взяли и потравили. И что же случилось? А там деревьев не было на этом атоле. И оказалось, что... Ну, не совсем были какие-то. Оказалось, что деревья стали в 50 раз лучше расти. Потому что крыс потравили. Ну, представляете? И когда говорят, что будет... Ну, вот вы крысу там эту отравите в Кремле. И что будет? Да все будет нормально. В 50 раз нормально не будет. Вот вам пример. Ну там тоже может было сказать, кентиколог, я а что, вы крыс травите, а какая? Ну сейчас вот вы крыс отравите, будет все очень плохо. Да, ну нет, хорошо, видите, нормально. 50 раз лучше растут деревья. У нас, если крысу кремлевскую отравить, значит, 50 раз люди будут лучше расти. Не подыхать, как сейчас я вот вам сказал, И это не, не мои сведения, это их сведения. По нашим сведениям, 30 миллионов человек, 30 уже больше трех. 33 миллиона человек за время правления путинского режима мы не досчитались. Можете себе представить? Так что надо крысу травить. В ЮАР пассажир разбившегося лайнера снял на видео момент падения. Советую посмотреть. Он говорит, все хуже, хуже. А потом говорит, все совсем плохо. И бабаху. Не знаю, погиб он или выжил. Там два человека погибло, куча раненых, в общем-то. Но еще многие вещи, которые видишь в интернете, они дают некий опыт, который в жизни ты никогда не получишь. Несказанный опыт. И я рекомендую, в общем-то, пользоваться, получать информацию, распространять таким образом. Вот недавно я видел видео... Ну, сносят при помощи э э экскаватора стену. Тянут за какую-то веревку. Стена, на метрах. Ну, в 40 точно находится, может даже в 50. От того, кто снимает. Тащут эту стену от него под углом 90 градусов. Ну, кажется, ну что, может э -э ему повредить. Еще перед ним люди стоят. Стена падает. Вот эти кирпичи закручиваются и катятся, стена катится к нему колесом. И как утверждают те, кто разместил ролик, человек погиб. То есть там 40 или 50 метров стена упала абсолютно без, безопасно и покойник. Так что такие вещи надо видеть для того, чтобы знать, для того, чтобы понимать, где опасно, где безопасно и что в современном мире. Безопасно не может быть нигде, даже в собственном доме, потому что может быть хлопок, газа, там, я не знаю, еще кто-то там, э, самолет на уши присядет, и что хочешь. Вот, в э, подтверждении моих слов, в США э, туристка из Великобритании отдыхала на пляже штат Нью-Джерси. Ветром понесло зонтик и пробило насквозь щиколотку зонтом, представляете, как... Пика, и чтобы э, этот зонт из нее вынуть или э, загрузить ее, потому что зонт здоровенный, в скорую помощь, она туда просто не помещалась, болторезом отрезали этот зонтик, чтобы ее можно было в скорую засунуть. Так что будьте аккуратны. Как писал в своем произведении Репортаж с петлей на шее, да, Юлиус Фучик, люди, будьте бдительны. Ну, обычно все люди знают только вот эту фразу. А я, наверное, один из немногих, кто прочитал это произведение, очень интересное, но э, людям, э, так сказать, брезгливым советую не читать. Потому что начинается с того, как избитый человек в камере э, приходит в себя и понимает, что нужно попить воды, а воды нет, и он пьет из унитаза вот такие вещи это фашизм в общем то то есть то на что обрекает нас Путин Так, сейчас я прочту сообщение да здравствует революция долой оккупантов и фашистов даешь народовластия бен 61 спасибо Елена Альба, Наделана Ревкоина, спасибо. Иван, здравствуй, Вячеслав. Как думаешь, возможно ли доказать в лондонском суде нелегитимность правления Путина? Ведь в Англии считается, что самые объективные суды. Я думаю, иск данный просто не будет принят. Если будет принят, доказать очень легко. Вообще проблем нет. Но боюсь, что его не примут то есть что только высокий суд может э, иск связанный с какими-то финансами хотя это можно увязать самое главное я говорю самая большая проблема что приняли иск помните как Сечин с своей Роснефтью э, э, заказали английским адвокатам подать иск в высокий суд в Лондоне, и за это заплатили 100 миллионов фунтов. 100 миллионов фунтов за то, чтобы они подали иск. Ну и там в суде поддерживали уже и так далее. Что получилось? Адвокаты эти написали левой ногой, я так понимаю, что это, ну, Сеченский просто украли эти деньги, какому-то двоечнику дали, там, копеечку, он написал иск, иск подали, и судья им выкинул в ярости, сказал, что там написали, ну как, челобитную старю подаешь, смерть. Ну, наверное, вот так было. Вот, и минус 100 лямов об этом, почему-то никто не говорит, что 100 миллионов фунтов улетели, не пойми куда. Вот такие, Арслан Бек. Что имею пожелать, не просать бы, не, про, э, не проспать. да. Сергей Краснодар, на нужные дела, небольшой взнос, похоже, народ начал зомбировать не только телевизор. На дачах ставит вышки, но не сотовая связь. Ездил в деревню, там тоже ставят, похоже, очень боятся, чтобы народ не протестовал. Про вышки про эти мы много слышали, начали их ставить, начали с Москвы, и многие специалисты в области связи говорят, мы не знаем, что это. Да. то есть это вы сказали вещь, которая в общем-то та, так и есть. Это с 2014 или с 2015 14 года ставят. Татьян Купшенко На благое дело Артур С. Если европейские политики Будут маяться с Путиным Им конец России идеи народовластия охватить все человечество, так держать на усмотрение. Ну такая идея в народовластии в любом случае все человечество охватит потому что другого пути нет, поэтому и весь мир вступает в новую общественно-экономическую формацию, поэтому что-то напрягаться. Но с другой стороны, мы понимаем, что новая общественно-экономическая формация, как и любая, может быть абсолютной тирании а может быть абсолютной демократии То есть здесь Два варианта, это как инь и янь да? Поэтому наша задача Чтобы это была демократическая Общественно-экономическая формация То есть это было народовластие А общественно-экономическая формация Это информационный мир Он может любой быть То есть роботы, полицейские Какие-то следящие дроны И так далее Старший брат себя видит И все это очень просто Так что с этим надо бороться. Мы боремся сейчас в настоящий момент за будущее. Обратите внимание, за будущее обычно никто не борется. Все борются за настоящее. А мы боремся за будущее. Поэтому у нас очень большой шанс победить. Вячеслав, давай стрим с Шандаковым. С удовольствием, вообще не проблем. Слава, вы имперец. Вообще-то я национал-анархист, так можно назвать нас, да, и то <смех> национал только с точки зрения того, что э, мы же понимаем, что э, в отдельно взятой стране, да, анархия победить не может. Она может победить только во всем мире, потому что отсутствие государства не, не должно быть на конкретной территории. Если на конкретной территории не будет конкретного государства, значит, там будет другое государство. Понимаете, наша задача, чтобы государство не было нигде во всем мире. Не было государства. Чтобы человеческое общество обходилось без аппарата принуждения. Но это далекое будущее. Мы же понимаем, что это не завтрашний день. Это очень далекое будущее. Тогда, когда у человека будет суперинтеллект, когда человек будет буквально богоподобным существом да, и так далее. Так что. Наша задача подготовить Россию к этому периоду. Почему вот мы и говорим о национал-анархизме? Потому что наша задача подготовить именно Россию, чтобы в России был народовластие, прямое народовластие, чтобы мы спокойно развивались до определенного момента, когда уже разовьется весь мир. Так. Так. народ с нами бог все будет хорошо пишет очень хорошо Вышки подробнее разузнать Люди спрашивают вот. Ну да, надо бы разузнать Но вы знаете На меня особо никакие вышки не действуют Я поэтому как-то особо и не парюсь Потому что мне кажется Какие вышки не поставили Есть определенные категории граждан На которых они не действуют А есть определенные категории граждан Вот ты просто пустую палку поставь И она уже будет на них действовать Что сделать, если они такие они же зомбируются сами по себе, они сами хотят быть зомбированными, они сами хотят кому-то служить, они сами себя отдают в рабство, понимаете, сами себя отдают. Их, и, и никто у них и не попросил, чтобы они были рабами, они ну, готов служить, давайте быстрее, кому тут. Сейчас свалится Путин, да. Они побегут к следующему. Будут искать себе хозяина. Бегайте, спрашивать: вы не хотите там хозяином нашим быть. Так. Пишет вот Виктор Лавринос. Будник. Мама анархия, папа стакан портвейна. Да, веселая песня Цоя. Слава сколько у тебя смотрит людей, показывает. А я даже не вижу сейчас в настоящий момент. Надо посмотреть. Вы мне лучше скажите, мне нужно будет переключаться на другую страничку, а я боюсь, что это 4 600. А? 4600. Ну, сейчас, ладно, переключусь, все равно конец. Не, у меня 4975 сейчас показывает. Хотя мы понимаем, что это хрень полная, и что просмотров, конечно, гораздо больше. Сейчас вот мы выключим трансляцию, и сразу покажет 10 тысяч около. Ну, 9 там с чем-нибудь, да? То есть, это YouTube развлекается так. 4600, у человека вот 1358 показывает. Ну, YouTube развлекается. Так, это цифровые глушители. Да, я вполне допускаю, что они глушилки ставят, боясь, что будет интернет бесплатный. Вот. 1256 у кого, 4664, 4931, ну абсолютно разные цифры, вы же видите. Мальцев взбреете городу и сразу революция будет. Вы знаете, если бы цена была революции города, я бы все взбрил. на И голову поварил, И голову взбрил, вот если бы цена революции. Так что. А человек пишет, у меня вообще 691. Бывает. Сегодня на митинге Чаплин выступал, удивил. Надеюсь, не Чарльз Чаплин, Чарльз Чаплин выступал на митинге. Спасибо, что вы нас смотрите. Надеюсь, до завтра. Так. Колумбии лучше спрашивать у Патрушева, у Путина, они постоянно загружаются. Еще вопрос, зачем Гундяев летал в Антарктиду? Помечал территорию, понятно, что там поставили часовенькую деревянную и так далее. Но если вы помните, когда он летел в Антарктиду, мы шли как раз по проспекту Кирова с Димой Игнатьевым, и мне говорят, а Гундяев, там с ним ничего не случится. И я тогда сказал, в этот момент как раз это и решается. И в этот момент у них лопнуло лобовое стекло на самолете. То есть у меня было тогда очень стойкое ощущение, что они могут не долететь. Спасибо большое, что вы нас смотрите. До завтра. До свидания. Да здравствует революция.